Всем привет, с вами Макс Риск, день защитника, дата сегодняшняя до 8 минут. Играйте получить ролик и получите невероятные движы. очки нельзя использовать после завершения линейки. Хм. День защиты, завершение линейки защитника. 12 раз получите планочку соберите здесь 30 медаль защитных за подобритель ясный вид два так бит список на рад знаете при каждом окей давай тогда начнем даже также друзья поступайте на наш план хм. О, да добро пожаловать что уступили наш план Дмитрий это а, первый кто был у нас ну, тут три значит. Ну вот, прям. Вау. Вот. Окей. Как ты сообщение отправил, мне интересно. Так, Окей. Отправляем к лично сообщение. Типа того. М -м -м. Ой. что Тут у нас. Нет, это франк. не столько Нет, это сон. Может быть такого Вау. Вау. Так, так, так, так, так, так, так, добавился Рыкня. он русский как я понимаю конечно больше 600 русских вау 500 мест я ну что ж, добавил друзья 4 место не знаю потом он бил один один первом место почему бы его не добавить блин а как не за ролик а ты вам может быть следующий ролик я помню один ролик я смотрел по игре про старсть там будет быть приход он там сказал я все равно хочется играть в профессиональный Воврем профессиональный роб да, в общем. Вот я хочу тоже так сделать. Вау! Так что в следующей серии я его добавлю, если вы так прям хотите, то я добавлю следующей серии, где наша цель просто собирать очки на Защитник. Пойдем, конечно же, нули. Прям да, еще и нужно выполнять. Без этого никак, потому что нам дают uh, сундучки, но у них больше, больше героев А вот тогда могу чего угодно делать А пока что выполняю задание 1 на 1, 1, 2 и использовать молнию Раз. Выиграть серии рейтинговой битвы Уличить население Окей Построить, построить прямой эфир И прям 4 задания Стоп Так должно быть 5, не ограничили доступ Так, окей, молнию взять и Посмотрим эфир Сейчас, конечно, было клево Ну, это следующая серия, нужно только дождаться этой серии Молния, молния, молния. И, давай подожди это где-то где Дым, вот Не, это хорошо Где-то молния, что-то подзадут дым Так, часики, благословения так, скорость и защита атака. Подожди. Такой вообще есть? Можно использовать молнию не по моему, по моему. Вот он Да. да. Ну, ясно. Так, это моя колда? Да. Эф брать ее нужно. Терпой с прямым эфиром. С прямым эфиром построить. Теперь квас выполнить все это данные заставочки новые герои то что нас добавили это прям подсказочка какой будет будущий герой если увидите когда будет заходить клэш тв если будет если по увидите кут вот новый а вот так то значит новый персонаж это клино Да, да это мне класс нужно эй кнопка вот значит посмотрим по быстрому что пойду о, уже в уже. Ну, запускает Смайль ставит. Так это живой смысл а, ну, так а кто круче мне уже О, Ой, ну. интересно так тактика у меня такая вот размножение он выступает дальше подкрепление этот чувак загорает Ну что там уже начинает действовать начинает так мы считаем что много круче ну, конечно ему против пяти рыб это уровень он еще регенерирует тут вперед но налево трогнул направо кобышка кто идет вперед так тактика тикат как вот это другое какое-то почему подумал что тут нужно чтобы убивать этих псов нужно иметь этот вот как-то шаходая вот. как он еще делает ремонт я бы конечно не рекомендовал ну ладно ну можете ну, сказать что победа уже в кармане на в кармане кого-то победа что будем ждать ну ладно, ладно с помощью максимум призвать меня очень интересно так есть четыре штуки хочу потом узнать да народ конечно толкает толкает Ой, ой, он бежит, но тут у него подкрепление, ой, ой, у нас скорость света, Ха, прикольно, на самом деле, слушай, раз такой вижу, когда он этот чучу быстрее чем в новую. ну с все, ловушка. Кстати, мой офигенная штука, офигенная, И еще этот чувачок чук, ход, да, шахов, ход так, значит минус один ох ты ⁇ лки ⁇ мы 14 ⁇ блин а я понял они разделили тактику он только как научиков а ⁇ двое что и другое там там так на там максимум вообще 4 максимум понятно М -м, как нельзя а? вся вс ⁇ битва шикарно просто ⁇ майка Кто кидается? Это метель, метель это такая штука, которая замораживает, очень классный баг. помогает именно обороняться, или атаковать подковать, или оборонять, -мо! Да? моё да я этот шнек отдыхай досмотрел, на Виктор Удок вперёд, да, ну, у автора этого конца не буква 3 1, 1 это, что... ух ты он везде ремонт получает просто не сдается посмотрим какие у нас были соперники король коробе а ну пиаста не столько сились конечно коматная работа он берет значит нола потому что у него седьмерка а у него напарника второго уровня он, седьмого. конечно магично что прокачанный вместе пишись переписывайся давай как-то ты плоти берешь я эти беру нас будет просто мощный и враги тоже будут мощный как у мне мир бас то знает что знает забираем у нас молнии есть нужно только три разочка окей играть серию битву два раза собираю ничего не просто спамить плохо, в бой один на один пытаясь вырваться, но чтоб нам вырваться, нам нужны сушения ну, уже не в тренге сушения, раньше было в тренге когда гноутащил, блин а теперь разработчики, М -м -м, с ним, да, нужно уменьшить также еще некоторые уменьшить. ну, насчет этих собачек не раньше были сильнее еще, кстати, увеличить их ноутчику по хвшке это был цексанфен эксанфен что их реально прокачали хпшки так что раша бежим не скучно нет базы не для это что дроны ну мне есть дики жаль что не гнал да почему не гнул макс риска да потому что он тащит ну ладно также сову запустить чтобы шикарно смотреть карта явно подходит к сборам к моей колоде не подходит. Чувствую поражение, но я надеюсь, что выиграл. Надеюсь, что выиграешь, но чувствую, что поражение. Победа нам процент 50 на 50. Это не суточка, 50 на 50. Давай я атаку. Потом вернемся. Если что, если что-то надо. Вот можно сейчас он ничего не делать. А я гнул, кстати. Пас. Дай совок же Дайте совок, блин, многовато ходить этого рабочего так капитан у Нас Америка идет пока не стоишь подкрепление вы призываетесь может будет какие-то он летающий черные не очень интересует брак ой отступай чувак отступай так я атакую э -э -э -э -э. я ой ой что-то нужно мутить пошел вам минус работал кстати все пацаны идете блин хорошо регенерашн с тобой ты идешь подкрепление что там уже псы снова -мо, -мо, -мо. такую тоже ой ⁇ -мо ⁇⁇ -мо ⁇ тихо тихо тихо тихо тихо идти крепления бровом на мне, мне не хватит Он хочет зарашить меня как-то все-таки псы гончие и все не все будет другое делать право интересно интересно на напарник соперник попался так, ну, ух ты -мо теперь логично сюда теперь логично а хоть тоже квест пытал, да Квест. эй пацаны идем бой я не знал что я его с ну ладно главное не буду что там наговаривать, что победить то скажи что другой сразу такой, на тебе блин". соперник высшего уровня а -а -а. Ну я что ничего не понял. Я думаю, а это куйте, а это куйте. М -м -м, викинг, где это куйте, что так. В принципе, ну, что там. Ремонт, в принципе, сделай. Так, дайте нам корабль, если что. Здесь ждем корабль сразу проверяем потом призываем он думал что за сами реально да ладно не а -мо так я один там уже реально думал что зараж А, кстати а есть шанс есть шанс я верю в него так скажем, с напугом я напуганный очень сильно ну, уже нет вроде. Очень упорный, упорно очень. Что я даже поверю, что он убрает. стремно как-то слушайте. такая выше. А, вы а не а Он обратно на ночью. ночь ну, я только сами там как-то население, возможно, тоже третий квест. Прикольная тема. Ой, блин, тоже забыл, блин, забыл, забыл. Возможно, я уже сделал третий, Я хочу еще четвертый. Почему нет? -то. Четверточка тоже везунчик. Вызучи время. Может он где-то секрет балс А может быть. А мы проверим все. Так, кто-то его нет. Так, так, так, так, так, кто-то удар дал уже, блин. Капец. Отсверил нас так поиграем, а кстати, не, ну я в следующей серии, мы покайфуем, что реально вау, просто вау, ролик просто будет заряжать мы с ним сначала играем 3 на 3, он был мой напарником, в моей команде вообще-то так нажималось, даже запись, не ну, можете на написать Рыкня, Класс Убиллион, Макс Риск, можно так ну, найти как -то. да возможно конечно возможно население в общем то мне нравится варвар волк, как его зовут орк наездник орк. Почему, орк почему именно орк почему не ну потому что но ну, у меня эффект регенерации классным тема но орку может сов псов заражить тем более как я вижу но у нас не могут так сильно заражать. Так думаю, что орк ролик Посмотри, почему я за умер эту, эту колду. Пошли за награды для сундуков. Больше сундучков, чтобы я выбил этого чувака, который бомбами внутри вроде заходит. Этого тоже хочу. Вроде бы, что само клевое. Что мне очень сильно хотелось. Это вот снайперку. за что? Я даже на прививе поставил мясо на приему не моя видео кто-то сделал на каком-то дискорде мне же таких полно как не узнать не знаю так это пишется на основе леги язн язный молеби а дистанция по противникам выпускает град стрел стрел наносит массовый урон цели Дистанция до противника двенадцать как мы видим здоровье нормально 10 зрения но ну, если она будет снайпером то 12 то есть эм, не ну снайпер тоже у нас хороший вот у нее че блин 15 до 15 за пранки активный выстрел в голову а я понял но это опасная штука если чё. да ее лучше брать в будущем я и тоже вообще что возьму Конечно, но прокачано вообще мало карт. Так, 15 дистанции макси О, вот, империя. Че, блин? Командно битва. Друзья, мы можем проиграть. Есть только единственный шанс выводить врагов наш. Значит, первое дело экономику расти, расти, расти, расти экономикам Дальше. А так делаем. Не, ну что если рашу сами? Корп, но есть не Значит, внутри друзья, нужно как-то совместно с ними играть. Куда он идет войска? Куда мы идем? За мной повторять не будет, как я понимаю. Лучше я буду за ним повторять. Так, а теперь мы еще призываем, потому что время. Можно написать им привет. вот ну, давить, хоть как-то запрарковать их. Нужно. Так, как-то запрарковать. Даю слово, ой. Или он так нажал все. все, все нормально, как выйти? быстро ладно. Вот с гайз Тим, все, вот, надо есть О, все вышло так, Один здесь Покажет нормально Одна молотка, одна есть, в принципе, можно Конечно, можно просто чего угодно замутить ну, нормально, два совы еще Спасибо Так, сова нужна потом у нас будет Армия А как наша армия? Что, блин, делаешь? Там я уже... О, ты тоже? Я уже вроде призвал, да? Призва, между прочим. Так, ну в принципе может атаковать, да? Так сова за него Может кого-то вы еще увидите. минус Прикольно тактик Орг и сразу за ним сова. Вот Макс Риск. Что с тобой будет? Я не знаю. Так, давайте призвайте. Да, нужно уже больше казарм, потому что война есть война. Что Война есть война. Классно, не нужно выполнять, в принципе, штука очень полезно Что задеть Нет. Нет, от не, не не, не подожди отдохни нет, нет, нет, нет, там нет, нет, нет, нет, там не знаю конфетку блин нет, давай давай ела нет, Дело, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Отдохни, там, любимый, пивай, полной программе что, это кто а мой напарник сэнкер матч на поинт сил поинксивую реально ты мне помог если бы не ты то я бы не справился если честно такой уйдет я это сделал честно а что будет если так пойду так э, ладно я эту армию там потеряю армии потерял так давай чувак здесь ой ой ой ой ой ой пранг пранг из пранкс понимать пранг сори сори я виноват я виноват я виноват все будто танцевать все. все твою <hadcapulavis> магнитол уже тут <смужой> атакуйте нет давай магнитол а я бы задефолс а ч ⁇ там не дошли черт черт Черт, чувак, я не знаю, что тебе везет. Возможно, он ступи. Я не знаю, что делать. Он шоу пранкер. Вот блин. Пацаны, где Адриан, Что делать? Боже. Помоги. Нет, нет. Чувак. Вот бы... Ремон очень хорошо, кстати. подходит. Тут враг наш. Враги боятся, если что у нас. Че, блин? Так. Настал, блин. А я скоро врублю. Где? Дайте че, блин. блин. Вот, блин, твою магнитову. Так черт тебя базу твою магнитолу помоги! Нет так нет. Базу я понял своя система. Твою магнитолу. а блин! Я забыл, что это улетающий все так пацан обратно а. ну все в общем-то уральта еще ура свобода это делать ждем mm -hmm. <laughs> вот были не ремонт классный так сюда замутим еще так давай сова за ним а другая сова и красавчик так давай думаю что по круто блин кто изнасило меня кто изнасило красно заплачет о мину класс конечно было спасибо что так сделать чувак а то без я никто я база эти пушки не строю блин не думаю это мне нравится автомобиль идти. на базе, да? Видишь. Тренировка с замировкой, говоришь. Ну, есть такое. Да. Ч ⁇ это такое? или, блин? А ч ⁇ не понял? что -то он ко мне прошел, блин? Ч ⁇ делать, блин? Копать ко мне, че? Что ты делаешь? А, спасибо. А я цеду. А ч ⁇ моих уже летающих, блин? А ч ⁇ так быстро? Ну, а за громкие, блин? Я только что призвал, между прочим, ладно. Ну спасите да, офигенно. А вон. А как вы назад на, вернулись красавчики? дайте тебе большое спасибо. На... Электробашня у нас супер, потому что он замораживает, чем эти башни. О, да, электробашня, да, тоже. и что... этот башни прекрасно. Все, я помню, запомню рок, я тоже так сделала. Да, адская башня тоже прикольная. Это че это мы? Нет, Понял. Копай давай по быраму. Так, савану у нас Что нам две Саван? Не классно. Так, тут у нас саван Цены убить. Саву. Апты сни за ними. Э! Ты ж блин, ну отступал. Ступаешь, блин. Идти за ним нужно. Так, давай, давай, до трех. Так, иди сюда, бах-бах-бах. Также этого чувака давай. Ой-ой-ой, ой, ой, ой, ой, ой -мо! Не, ну вроде его кейпс. Okay. Так, это вроде база, все отступать, отступать спать самолет. Твою магнит Одну забей. что нужно думать. Так, мы это сделали, а красавчики дальше сюда идем. Поступим базы шикарный. Может поставим? Тоже ремотик. Дальше нужно если хоть можно. А, а чё не такого? Спасибо. Слава. пожар. Кому будем следить? И -и -и. Интересненько. Дальше у нас вот летчики База строится. Наш напарник, тем самым, занимает топовую базу. Хорошенько так домах приносит. Восьмёрка один класс. Ну, в общем, там на сквес там население, поэтому мы не будем слишком атаковать, агрессировать. Мы будем просто количеством. Ну и чистить Как всем В общем, там мы в безопасности по полной программе. Никто не думал, сам заточить против одного одного. Хотя а тут о, просто не почему, да. А, только у него горгули. Ну, бросать я не буду, просто буду экономить, а дальше ты сам справляйся с этим если будет помощь нужна то мне экономика будет просто до миллиона и то я смогу его сам завалить лучше просто смотреть катку на это контент так что за контент можно и подходит так давай тут построим Стоит, это не против просто там побаивайся Раки а ч я возможно отдать другим приказ так подобрак еще наш напарник, я ну, так макс риск. Так, дальше обратно пилоты, ой-ой-ой, летчики, самолетчики. Дальше у нас база построена по барму, больше, больше экономики. Угу. такое? не напал, молодец. У нас столько минералов, что пятым, поэтому хочу снайпером взять этих вот лучник ну не знаю счет снайперов но ну, вроде бы лучник сильнее чем снайпер как по мне да М -м -м -м. база врага еще не засекречена но я уже наращиваю мощь между прочим у меня мощь всем да, все путем может это сделать все путем у меня будут варвары тут ну, может быть количество, но в принципе это одно и то же, может быть, тебе измените, замените электробашни и, и все шикарно. Помню. М -м -м. Классная мысль. Так, тогда я все базу захвачу, всю, всю, всю полностью карту, чтобы были что-то копать, кем-то зарабствовать, типа то гордиться, Чем то, -то летчиков, медленных. На скором времени армия будет расти ой тут уже трое что-то а понял ну если так походите к нам на базу хм, вот на чуваки давайте копайте здесь что точку уже показывать окей окей можно давай одного второго чтобы он знал что я тут чем-то занимаюсь также одного и копайте все ага. уже и все где -то ну, тоже казарму тут... Летчика можно второго ну все затащили отлично но ну, мне население бро а вот в принципе население будет у нас варвар пару штук не перебавиваю то сейчас бам бам, -бам все выполнилось это сюда где-то заполнено так, а. ну, все захватим в принципе почему бы нет если есть ресурсы то хай захватывает никому ничего не ну прекрасно а, тоже вырыва одну Красава. куда я захочу базу Летчики, да, значит, остались. Летающие. Так, ой, ой, ой, ой я так, давай пару летчиков. давай летчика садит. Ой, все осталось. отлично. Квест. Выиграть серии рейтинг битва. Отлично. А население. О, ну рада. О, да, это как раз подходит к квесту. Да? Не защиты. Да, но блин там капля осталось ладно давай одну катку и следующей серии будем тогда мы уже добавлять этого нового так скажем рыкнет офигенно он еще диско покажу еще что он они там пишут что там интересно так шанс нас выпадает давай намазан к новому костюму золотые бонусы ну ладно за это -то тоже будет классно так, сундучок для вас подписчика за то есть просто шикарный давайте как-то но ну, персонажи монет мне вообще нравится чем эти все персонажи вот честно это офигенная штука в игре. ну да тут серебро начинаем серебро вот кстати, да, электробашня, макс риск электро ну ну я депотом кстати я еще хочу показать как уничтожить свою базу просто легко мне тоже научили в роликах я вообще про это не знал. Видите, то, что я начинаю еще до сих пор, да, не про Синал, вообще но Ну, значит, так уж и были. Я только за, что быть новичком. Никаких вопросов. О, прокачка до четвертого. То есть мы вначале эту электробашню качнем до максимума. А мне это нравится. Так. Электробашню башня чтобы идти сюда. А чтобы кидать, да, тебе нужна эта башня пойдем покажу подписчика ты сможешь победить в конце если нет две победы одержали так ясно без клана вступай наш клан чтобы у нас был хороший добрый клан ой ладно забей так хотел я к следующей серии показать второй аккаунт что поднимать наш клан а и битва клан хочу чтобы еще пропиарить наш клан в принципе Призываю, я не знаю зачем акс риск то за сюда давай эту штуку а, завод то бам, -бам, -бам, -бам, -бам, бам, я помню одну игровую игру не записывал ролика игра без интернет игра эти вот копатели которые копают там дерево ломает <кхе> до да, старая старая игра 1900 не, нет, это 2010 годик то, 2009 то, такая старая игра. И я хотел топ 10 стратегических игр на ПК и на телефон, а на ПК скачать. Ну, вот она, забудай Так, ну идет, ой блин, за, иди такой, так забуду вот еще одну базу не не заметил дальше давай этого чувака Нам, в принципе нужно еще сова между прочим тут стоит 25 копеек блин. это навато то прям 25 центов так давай давай сову сову как там пил пил на низком птицам пил пил пил враг пил пил пил пил пил пил пил пил пил пил пил пил издеваться хоть надо не понял что то блин делаешь э -э, куда пошел здесь блин не за мной хоть Давай. чувак иди за ним Ты хоть быстрее чем этот копатель вот ладно забей не я такой так сова за ним кто там ай Ладно, ладно, ну ты копай, в общем, а то мы будешь ломать. Сова давай нам летать за ним, красавчик. Окей, выйдите, атакуйте на эту вот базу. Ч это такое? Коняка, блин. Понял. Ну, в общем-то шахима, да. Я так замечаю. Окей, на него давайте. Так, чувак ничего... Ну, зато меня не видит, кстати. Зато меня и не видит, в принципе. Вот. Ну, ой, как-то, блин. Не увидит. Может быть, даже увидит. Ну и что? Что это такое? Опа, она что-то задумал. Так, пацаны, можете идти. Ой. Что, сразу вырубил. хо, -хо Тут еще одна база. Йоу. А, привет. Вообще-то, убивайте экономику. Это было шикарно. Ну реально офигенно. Мне нравится такой соперник. И, конечно. Что тут делает? Не знаю, чем занимается. Так, вот давай призывать обратно. Количеством. Как и наш. Так, этот а чувачок может тут построить по секрет. Ой, а куда кого я направил сойбро сойбро призываем так как-то нас орда поживает ремонт делали а вы че может такой что там у нас опа на куда пошел думал он такой смотрит опа на Чё то новая слова нам не даст красочков слова опа она прояд что копать по шикам не да блин леж оба во два во во а тек-конк поламаю блин яу прикольный чек мне просто покайф такой напарник на соперника до соперника чтобы хоть как-то с ним ну и побеселиться кому тут базу да а что тут у нас еще ломать начинают а? Эй, чуваки, нас тут напали. А, сдался Вау, просто шикарная катка! даже Да, за такое Так, да, ну что, в следующем серии будем праздновать то, что нас добавил прям Хороший игрок посмотри как название ролика придумаешь. Вот, блин да, да, что-то, думаю, так легко. Всем удачи, пока.